Аякс это академия, да, академия в центре Европы, в государстве, в которое люди хотят ехать. И действительно та же Барселона, если мы берем, переключаемся сегодня, более яркого воспитанника, берем Месси, аргентинца, приехавшего там в 12, в 13, 14 лет, приехавшего в Барселону и прошедшего весь этап подготовки, и сегодня являющийся ведущим футболистом, то к нам не хотят ехать. К нам, мы сегодня берем, из одной школы в другую вот сегодня у нас мне кажется что уходит вообще как бы тренерство на второй план у нас э, селекционеры приходят они каждые два года тренеры меняются по европейской системе то есть два года отвел возраст передал другому чтобы это было более профессионально но по сути получается от одного тренера приходит футболист он говорит: это все плохие давайте поедем по Украине поищем, набрали этих, через два года эти опять же ровные набрали, но тем самым мы опять же процесс селекции, а не воспитания. То есть в Аяксе, в Баварии, в Барселоне есть процесс воспитания, у нас процесса воспитания нет. Мы забираем лучших, делаем их средненькими, выбрасываем на улицу, потому что не работают законы.